с тобой давно уже не тем И не живем делами грешен ими Спим в тепле, не верим в темноте В пищу шмаги на стену повершений. В нашей шкуре сделай кафе На тумбу из искали рекали И страчен порох, и реками На катаполк пошел лапер мы с тобой давно уже не те, и нас на пастости не палают. Кэп попал в какой-то а вот мы служат высшим палою. Нас уже не рагает роса, на паруса уже не развяжешься. Я уже совсем, И все дороги нам заказаны. Спим, и живем на свете плазмен. Избрали город вечной пазой. Знаю, бавнуть бежите в мир. А мы совсем не там, так вы жизнь, чтобы крепше был. Вот, ман, и я, ты будешь капитан. А крепче магии, мадоскрепшие, мы с тобой поедем по санкрогамной. Команду старую разыщем мы. А здесь, а здесь мы просто лишние. Давай команды, капитан. Капитан. Да. А я, я, я, я не нас да <сёк> знает. А, а да. можно надо? Да да да нам по нам-ба да нам во всем надо. Из пагастара под листки. Можка ржала. Под подлиться. Мы с Кавы возьмем на бардаж. Поможем <сёк> бармену повеситься. Главный прискорчика кофта. Сегодня главное уштурвала я. Я нам бы всем на дно. Уж пора. Давай. Встань, встань, стать, стой. Успеем. Это другой. Успеем. Гитара